В Грузии мы забрали десятки таких домов у должностных лиц и у руководителей организованных криминальных группировок. Передали их на детские дома, там, там на, например, на агентство по борьбе с отмыванием денег, большой дом, огромный дворец. Но в Грузии из них было, может быть, несколько десятков, пару сотен. Здесь мы говорим о тысячах.